Чуваки, если вам тоже не хватает пару сотен рублей на новый Порш, то я вам рекомендую новый инвестиционный проект, который называется Trinity, где вы зарабатываете, вкладывая в криптовалюту и получаете, опять же, больше, чем инвестировали. А тут есть Телеграм-бот, который поможет вам зарабатывать. Ссылочку на него тоже оставлю в описании, как и на проект. Кстати, тут пятиуровневая реферальная система. Это круто. Все подробности на сайте trinity3.me Всем здорово, с вами Джойс, и вы на канале «Как заработать в интернете». Спустя кучу рекламных видосов, я наконец-то соизволил себе записать ролик про заработок без вложений. И да, их будет чаще, если что, поэтому не отписывайтесь, наоборот, подписывайтесь. В общем, а это будет топ-5 сайтов, где можно заработать без вложений, в час примерно там 300-400 рублей, поэтому... А мы начинаем! Хочу порекомендовать вам канал Алексея Вильнусова. это трейдер, инвестор и предприниматель, который имеет серьезную по бинарными опционами. 8 тысяч подписчиков на ютубе, больше 50 тысяч в его паблике вконтакте, и это не предел. Алексей охотно делится прибыльными стратегиями со своими подписчиками, регулярно проводит стримы, торгуя в прямом эфире. Он летает на самолете, ездит на дорогих тачках, экстремально отдыхает и экстремально торгует. Если ты давно интересуешься трейдингом, но не знаешь, с чего начать, то регистрируйся на сайте и смотри обучающие видео. Пятое место занимает проект, который называется Лектив, где вы зарабатываете на том, что выполняете задания в соцсетях, а также серфите веб-сайты. Платье тут, как вы можете заметить, в долларах, а, в принципе немного, но хоть что-то. Вывод есть на Perfect Money, PerfectMoneyPair, регистрация довольно несложная, также вы можете сюда привлекать партнеров, которые будут вместе с вами зарабатывать, вы будете получать комиссионные отчисления от их заработка, причем у них ничего не будет отниматься, наоборот, это им будет выгоднее. Как вы уже зарегистрируетесь по ссылочке в описании, и поймете. Плюс, если у вас какие-то есть группы ВК, там, странички, вы можете их пиарить тут и, в принципе, довольно неплохо будет. Поэтому ссылочка опять же в описании, а мы идем дальше. Ну а проект, который находится на четвертом месте, называется "Гратис". Это такая некая CPA-партнерка, благодаря которой вы можете создавать сайты, где будете торговать поздравительными открытками, как бы это странно не звучало. В общем, вы уже разберетесь, тут подробные инструкции есть на самом сайте, ссылочку я оставлю в описании. Да, есть реферальная система, можно заработать. В общем, идем дальше. Сайт такой со странностями, но заработать можно. 2000 рублей с лишним у меня есть уже. И третье место занимает проект под названием BitJournal. Это форум, который посвящен криптовалюте и в общей сложности заработка в интернете. Кстати, кто не знает, то владельцем его является Руслан Заколовский. Это тот чувак, который чуть не присел за ловлю покемонов в храме. Да, вот такой. А, что я могу сказать, пацаны? Как тут заработать? Чем больше вы будете активным, там создавать темы, трейды, комментировать и так далее, а, тем больше шанс того, что вы выиграете эфиры. Эфиры это криптовалюта, один эфир это плюс-минус 300 долларов. Кстати, недавно не упали. Но я думаю, вырастут по-любому. В общем, первое место 5 эфира, второе место 3 эфира, третье место 2 эфира, четвертое тире тринадцатое место 1 эфир, что довольно неплохо, поэтому ссылочку на форум я оставлю в описании. Я знаю, многие из вас любят там лазить по форумам и так далее, поэтому вам это подойдет, вам это понравится. Ну а на втором месте находится обычная фриланс-площадка под названием StudyBay, где вы зарабатываете, выполняя задания, всячески связанные с фотошопом, с СММ, с созданием сайтов, с монтажом видосов и так далее. Поэтому ссылочка будет в описании. Да, кстати, есть реферальная система, кому интересно, там чекайте, зарабатывайте, мы идем к первому месту. И на первом месте находится файл-обменник, который называется «Applauded». Он довольно непростой, объясняю почему. Как вы знаете, большая часть файл-обменников, на которых можно довольно неплохо заработать, платят за скачки. К примеру, файл 7 он платит 6 рублей за скачивание. Ссылочку на него оставлю в описании. Но данный файл-обменник, он платит за то, что те, кто скачивает ваши файлы, Покупает премиум аккаунт. Если они не покупают, то вам не платят. А В общем, за премиум аккаунт платит вам до 75%. Например, вот, премиум аккаунт на 2 года стоит 90, почти 100 долларов. Вы получаете а, 60-75 долларов. Точнее, евро-евро, перепутал. евро. Ну вот, или 120 долларов. Вы получаете от этого 75%, что довольно неплохо. А вы скажете, а как сумма, собственно, идет вам? Либо по реферальной ссылке, либо по ссылке... По которой пришел пользователь, чтобы скачать какой-то файл Там музыку и так далее Кстати, тут файлы без всяких там программ Это не вирусы Ну, то есть на файл 7 и на других файлов Где платят за скачки То не вирус, то просто рекламные э, файлы Рекламный софт Тут его нету, тут просто обычный файл Что дает премиум аккаунт? Просто там ускоряет скачивание, более комфортно, все понятно и так далее В общем, вот такой вот сегодняшний топ был Довольно интересный сайт, можете согласиться Поэтому с вами был Ренат Грубляк Канал Как Заработать в Интернете Чуваки, не забывайте про инвестиционный проект Потом про канал Алексея Вильнюсова И проекта Лимтрейд Мои спонсоры, ссылочки интересные в описании а Всем пока Зарабатывайте, кликайте на Ссылку внизу, интересные ссылки Да, ссылка интересной ссылки Там тоже интересные ресурсы есть Довольно неплохие, поэтому Всем пока, опять же Бро рекламу забыл, чуваки, если в ролике нету рекламы, то знайте, сам ролик есть реклама.